Сегодня в центре Красноярска десятки автомобилей нарушали правила дорожного движения. Не происходило это под молчаливое согласие сотрудника автополиции. Репортаж Романа Рыкова. Сегодня у администрации Красноярска снова изменились правила парковки. По словам гражданского активиста Егора Фролова, дорожные знаки установили в 10 утра. По левой стороне стоянка машин запрещена, по правой разрешена лишь остановка. Там, где парковка сейчас знак стоит, добавился знак, что эта парковка именно только для инвалидов. То есть инвалидам можно приехать встать, стоять сколько угодно, а вот, к сожалению, ни сотрудникам администрации, ни почтовым отделениям здесь стоять запрещено. Однако запрещающий знак проигнорировали с десяток работников и посетителей администрации. Эвакуаторы так и не приехали, зато один из водителей мэрии на служебной «Тойоте Камри» занял площадку для инвалидов. Мы видели знак для инвалидов, парковка. -а, -а. а вон там убрали знак действия зоны, запре... остановки и стоянка запрещена на расстоянии 40 Я метров. Что еще раз? Сейчас этот водитель перепарковался по нашей просьбе, но стоять напротив крыльца горсовета он имеет право лишь 5 минут. Давайте засечем это время по Биг Бену. Когда водитель превысил лимит в два раза, мы подошли за разъяснениями, но он предпочел спрятаться в салоне. В приватной беседе сказал, что ждет начальника, отказался принимать меры к нарушителю и сотрудник ГИБДД, который закреплен за данным участком. Вот как в мэрии отреагировали на ситуацию. Ночью будет нанесена разметка и до понедельника знаковая информация в полном объеме будет приведена в соответствии с правилами дорожного движения. В понедельник мы это обязательно проверим, однако гражданские активисты намерены отправить материалы с сегодняшним инцидентом в прокуратуру. Роман Рыков, Денис Корнилов, Вести, Красноярск.